То есть вот мы с тобой доросливаем. Давай сначала базовую ситуацию, да? Встал фронтально. То есть ты делаешь? Отклон, уклон, да, мы с тобой делали. Тан. Вот. Опять. Наклоняйся. Исходное положение. Отклон, уклон, да? стал Отклон, уклон. Да, не жди мое, колени расслаблясь. Сразу танк, мы тан. ну, Наклоняйся больше. Еще раз. Да, да, да. А теперь с ногами это сделай. То есть твой отклон. Раз. И как, куда уклон пойдет? Правильно. Да. Сразу падаешь. Потому что сюда. Нет, можно и сюда то. Наоборот, даже, кстати. Правильно, сюда не получится, за неудобно. Эта, эта нога должна подойти. Если на одном шаге. Тогда вторая нога нужна. То есть вот сюда нужно. смотри. Если с ногами, то если эта нога пошла и будет толчку, вот это работает. А если эта нога пошла, и ты хочешь второго движения не делать ногами, то есть вот... Это более амплитудное движение получится, но более долго. Вот сделаем теперь с ногами, но только на одной ногу, то есть ты на нее падаешь, и ей уже должен толкнуть, то есть вот Да, только падаешь плечами. Во. другой ногой. Не важно, как, не важно, какой рукой я бью, просто то левой, то правой ногой сделаю. Вот. И сюда, вот не вернись обратно, на линию не возвращайся. Да, да, да, ищ. Вот и смотри, сделал такой, беженый, смотри. Раз, да. Ей же толкаешься. Раз, и еще сюда, прям плечами. субутив Давай. Вот видишь, не посмотри, вот ты ушел сюда, да. Обратно не делай. То есть раз-два, и еще туда, как бы чуть поглубже нога пойдет. Во-во-во-во. Да, да, вообще не возвращайся. А теперь два, два шага, то есть двумя ногами делаешь два движения. Раз-два-три. Как бы заманиваешь больше противника на себя. Знаешь, То есть я там уже бью, два-три удара бью. И неважно с какой руки я бью, понимаешь? Вот то есть у тебя есть дистанция дальняя, с которой ты противника не подпускаешь, что есть держишь, как бы на дальней дистанции, да, правильно? Даже можешь стать не фронтально. твою боевую стойку. Вот, у тебя есть вот ноги. Состоящих ног тяжело будет сделать. Ну, давай мы фронтально сначала просто чтобы ты немножко ногами понял. Подними руки, все. Вот, молодец. Видишь? Ушел ногой, но не сделал корпусом. То есть, оп, и очень важно, что у тебя подбородок здесь остался, будешь падать. То есть у тебя плечи остаются на, на, на носке. Ну, и работаю. Да, да, да, да. Вот-вот, как бы за замар... мое, себя и перебирать. То есть такая... Раз-два-три! Вот тут ускорение у тебя происходит. Вот, ногами, ногами ускорять. От, отклон прям. Отклон, делай отклон, делай отклон вот-вот проходи. Еще раз медленно попробуй ногами. Пошел. От... Ну, на носок. Вот. Толк... Толкнуться этой ногой надо, толкнуться. Толкнуться, когда ты ей поможешь. Смотри, когда ты... Раз, два, и помогай, корпусом падай. Вот как ты здесь стоял. раз, и сюда делал. Да, да, да. Раз. Это расшили, смотри это сейчас момент какой сделал. Ты сделал вот это движение. Раз. И вместо того, чтобы пойти вот это вперед движение, ты вот тут скрутился. Тебя туда понесло. То есть. Раз, два. И вперед, прям, по диагонали уходишь. Раз, два. Не поднимайся, не поднимайся. Прямо отсюда наклоны, падай, корпусом, спиной прям. А где отклон? Отклон больше, еще больше. Еще раз отклон больше. Да. Да. Боевая стойка. Во-во-во! Ах! Видишь, палка маленькая была. Раз, ногу подбирает. Так, так, Побыстрее. Во! Молодец! Удобнее стало? А? То есть момент какой основной здесь у тебя совмещается два сложных действия, да? Если пойдешь только ногой или начнешь ногой шагать, корпус останется. То есть ты делаешь. Отклон под шагом. Не шаг. И вот тут пошло ускорение. И очень важно, что ты вот сюда не возвращался. Оп, еще сюда. Какое имеет место продолжение тобой, да? Какие варианты? Например, давай вот ты сейчас на меня в движение, атакующий. Что я сделал? Удар во встречу, правильно? А мог не ударить. Ушел сюда, подрабатываю правильно? Еще раз. Здесь. То есть вариантов, в принципе, миллион. Но очень важный момент, какой. Вот еще раз, повернись. Пошел обратно сюда не возвращаться. Вы столько усилий приложили использовать улучшение этого положения. Ударивали ли ты? Либо ты потом встал с ударом здесь. Ну, конечно же, что значит отклон? падение. Вот то, что в самом начале мы с Рашидом делали. Раз, два. Раз ты отклонился, все равно на пятку, вот амплитуда, на которую ты работаешь, это в данном случае что? Ширина твоей стопы. Правильно? Стал ты шире немножко, то же самое, вот ты до пятки можешь отклониться. Правильно? Но раз ты отклонился, ты шагать не можешь. Правильно? И нога у тебя не шагает, как и в первом случае, в первичном у тебя при движении отклоне назад нога ставится под твою массу, а вот теперь эта нога шагает, но корпус начинает наклоняться, толкаться, и эта нога под твою массу падает, ставится. Понятно? То есть вот эта вот работа корпусом, отклон-наклон, здесь очень важно. Доходчиво? Все, молодец. И опять-таки все вокруг вот этой а группировки будет так стоять, уже ничего не может делать. Какая такая вот, раз, два, три, пошел. Такая динамика движения за смещением корпуса с ногами. Ну видите, что первично, да? Шагать голова остается. Начинаю падать корпусом с уклоном, сокращая дистанцию. Отклон-наклон. То есть вот ваш шарнирчик. И опять вокруг этой группировки все.